One, two, one, two, three, four. всем привет друзья доброго времени суток с вами по и добро пожаловать в очередной выпуск эдакого мини-гайда слэш геймплея который посвящен определенной фракции которые я буду представлять прямо сегодня вам прямо сейчас а на этот раз будет колода за фракцию с Скеллиг с лидером Королем Браном, которую я все хотел попробовать и вот совершенно случайно в бочках мне выпало Керис и я решил почему бы и нет пора попробовать, несмотря на то, что вышел ход фикс как бы не только пары карт из этой колоды, но и в целом достаточно небольшого количества карт именно на самом деле этой колоды я решил все-таки попробовать и Сейчас, собственно, поделюсь с вами самим гайдом, впечатлениями и, возможно, открою вам какой-то новый, пробью вам новый свет на эту колоду. Для начала хотел бы сказать, чтобы вы оставляли в комментариях свои пожелания, на каких колодах вы хотели бы увидеть следующие гайды и геймплей. Я их всегда буду учитывать, поэтому не стесняйтесь. Ну, мы начинаем. Давайте перейдем к обсуждению колоды. так, как видите, это колода на Стражницах Королевы и Керис золотые слоты тут у меня находятся следующие: Бирна Бран, Хьялмар, Керис и, собственно, Геральт Игни. Ну, давайте пройдемся по ним. Попробовал я брать и Камби во время своих стримов, пробовал, как бы, ну, не пробовал, а думаю, что можно попробовать взять и Цири и Енифер чародейку. И Мышавура, и Коралл можно взять, и Трис можно взять, и даже Цири Дэш можно взять, Цири Натис можно можно попробовать. Но всегда я пришел к тому, что Геральт Игни это все-таки мировая карта, которая фактически всегда сработает хотя бы раз на юнита 20+. Ну, бывали ситуации, из-за которых не получалось его использовать, и он остался просто бесполезной картой, я его убирал, и сразу же мне кидало оппонентов с такими вот колодами на толстоте, на бафах. Ну, вы поняли меня, поэтому я ее и выбрал. То есть, эта карта, в принципе, ситуативная, вы можете ее заменять на перечисленные, которые я вам назвал выше. Ну, Керес, обязательная карта, после патча она стала обратно восьмеркой, была 12, то есть удавалось ее пробафать достаточно сильно. Получается она единицу силы каждый раз, когда появляется одна из этих девушек на поле боя. Появляется одна, она получает одну, появляется сразу три, она получает сразу 3. Далее, Хьялмар. Просто сильная золотая карта. 15 единиц, которая предоставит на сторону оппонента великана. Но получается это десятка. Даже если она не срабатывает, то в принципе это 15 силы. Для этого я сюда добавил один гром. Собственно, это и есть карта, которая в принципе может только убить великана в этой колоде. Это не Харальд, тут нет Оквиста, больше никого тут нету. А, поэтому убить его неким. Также карта, в принципе, заменяемая. Ну, по об этом чуть позже еще. Ну и Бирна, отличный шпион, который скидывает две карты и берет вам одну. Обязательно, в принципе, для, наверное, любой колоды Скельги. Несмотря на то, что ее и 12 сделали, и пытались там всячески ее испортить, но она осталась по-прежнему сильной. Так, тогда перейдем к серебряным слотам. Тут у меня находится э, Воскрешение, Дон Ранхиндар. Сигфрида, Оператор и Драйк Бонд Ху вместе с Чемпионом Чемпионов. Ну и давайте про них поговорим, потому что вот серебро краски тут, ну, в Скельге, в принципе, универсально на данный момент, можно использовать различные вариации. Итак, ну, воскрешение, обязательная карта, которая позволяет вам заспавнить, например, вражеского шпиона какого-нибудь из колоды, ту же Сигфриду позволят зареспавнить или чемпиона Чемпионов, о котором, кстати, поговорим чуть-чуть. Чуть-чуть попозже. Ну, либо просто сыграть любую из этих карт. В принципе, просто как респаун полезный еще один. Зигфрида все поняли. Медиков она теперь действительно не может респавнить, Но может по-прежнему респавнить всех остальных юнитов. В том числе и чемпионов чемпионов. Кроме, кстати, ребят оператора и драйк бонху. Они, видите, оба флитинг и оба релентлис. И получается их не поднять, не чучелом, да. Как это можно было. Вышел тоже хатфикс на драйк бонху. Он помимо Флитинга получил тег релентлис. То есть они как только попадают в отбой, они пропадают из игры. И как только они выходят на поле боя, их нельзя поднять ни мильвой, ни чучелом, ничем. Поэтому, собственно, тут и есть такая комбинация, которую я решил предпринять. Это операция под названием операторы Дрэк Бонху. То есть, по сути, это вы делаете копию драк Бонху, как правило. Даете, его, даете оппоненту его, но оппоненту он... Обычно не нужен, разве что вы не играете против мира колоды Скельги, либо Хенсельта, у которой есть медики. Поэтому в большинстве случаев он будет бесполезен и использовать его вполне уместно. Да, это две серебряные карты, но их можете сами, соответственно, заменять. В принципе, заменяемые карты серебряные, тут следующий чемпион, чемпионов, оператор как раз-таки, тот же Драйк Бонху, ну и все. На что их заменить? Озвучиваем. Чучело, Двимерит. Возможно, даже Король Нищих. Оквист. Может быть, кто-то захочет Дженго Фретта попробовать. Вот такие вот варианты замены. Ну и теперь перейду к своей любимой карте, которая мне доставила немало как бы, хайлайтов и хорошее настроение, и в целом выиграла немало игр. Проиграла, кстати, одну, когда ее украл ключник, когда она выросла очень большой. Эта карта способность является получение двух базовых базовых, теперь единиц силы в начале вашего хода, если она находит, становится единственным юнитом, Ряду. То есть, если даже вам шпиона маленького поставят, она не будет работать. Ну и, собственно, как показывает практика, эта карта у меня вырастала до показателей в 20 где-то единиц базовой силы. И потом Зигфрида было резать. Что, помимо Квинсгардов? Ну, собственно, первый раунд, ребят, вы хотите скинуть пиратиков, вы хотите скинуть Страж Королевы, вы, допустим, хотите, даже, может быть, сыграть императора после на Бонху, он же в этот ряд ставится. Получается, у вас последний ряд свободен, как правило, всегда, да, вот этот. И он может устоять спокойно скачаться, я никогда, в принципе, особо не напрягаясь, ставил его первой карты, если он умирал, я его прям сразу поднимал Зигфрил и ставил там в первый ряд, допустим, ну, просто тогда и применил либо с этой карты, либо с этой. В принципе, это всегда обычно ваши первые 3-4 хода в первом раунде, если вам даже удается их выиграть, что ж, замечательно. Ну, еще можете поиграть с Хьямлором и Громом, например, тоже возможный вариант. Так что вот, хорошая комбинация, отличная карта, мне очень понравилась, рекомендую вам всем попробовать. Ну и по обычным картам, три медика классических, два рассвета, здесь вот не видно было, два рассвета, три я решил не брать, и два вот этих вот товарища, которые иммунны к погоде, и они возвращают силу всех ослабленных, ослабленных, не золотых юнитов в ряду, в одном ряду до базового показателя. То есть, если у вас там, Допустим, они уже ваши стражницы побольше во втором-третьем раунде. Если вас там какие-то монстры напрягают, или вам просто их там периодически наносит урон, то вполне неплохая карта для ресета их силы на, до базового значения. Ну, то есть, а базового у них будет большое значение, тут другого и не будет. Тролл тоже будет базовое значение. Так что, если у вас стоит Йен-заклинательница против него одного, да, то и срабатывает 5 ходов. Не забудьте, что вы можете использовать... Бронника на этого самого Тролло И ему вернется те вот поинты, которые сняла Йен Ну поэтому, ребята, а И совсем забыл Также небеса используются либо для очистки погоды Либо вот эти ребята Все уверены, что они достанутся Способность героя используется, чтобы скинуть вот эти две карты Как правило, ну либо можете скидывать вот эти две Ну либо можете скидывать Пытаться там чемпион чемпионов И воскрешать его, если у вас какая-то супер Хорошая или супер плохая рука Далее, гром для убийства, собственно, великана. Было два в колоде, я решил оставить один. Также работает против утопцев больших, также работает против различных карт. Интересных такие, которые что-то делают на столе. Например, у королев севера, у, там, у нильфгарда, может, манганели какие-то. В общем, все, что в вашей душе будет угодно, вы можете задвумиритить. Сначала, если это золотой, потом дать им гром. Даже йен заклинательницу украли с севера станет пятеркой. Можете ее убить, если там надоедает. Костер сейчас очень много. Также дракон. Я имею в виду и мерх, можете дать двимерит и убить. Ну и в принципе, да. Тут была, ребят, замена. Вот эта вот карта добавилась. Даже сейчас я не могу вспомнить, то что я добавил. А, а я добавил две меритовые кандалы, собственно, вместо вот второго грома. Можете тут поэкспериментировать, поиграться. Я не знаю, убрать, например, броника одного, добавить еще один гром. Или убрать броника, добавить еще одно третье небо. Или убрать броника, добавить там вторые кандалы. Тут по вашему усмотрению. Собственно, теперь немножко про геймплей. Задача колода состоит в том, чтобы в начале игры всегда иметь в руке одну вот эту карту. Две такие, одну такую карту в руке Последующий ваш шаг Ну если есть еще чемпион чемпионов То первым самым шагом, скорее всего, его постановка в этот ряд а После этого идет розыгрыш этой карты одной После этого вы скидываете две стражницы королевы Следующий ваш четвертый ход Это вы ставите одну стражницу И достаются те остальные, которые сбросились Получается по статам у них 2, 3, 3 ну и после этого вы уже обычно можете посылать, Либо, если у вас есть хьялмур и Гром, можете попытаться забрать раунд таким вот шагом. Если оппонент убивает королев, замечательно. Респавните их, несмотря на чемпиона. Бафайте свой кейс. Второй раунд, вот самый для вас тяжелый. Вам нужно его выиграть, если вы вдруг поиграли первый. Чемпион у вас к тому моменту должен быть уже хорошо пробафан. Не забывайте про комбинацию оператора Дрэкбонд Ху. Старайтесь всегда, чтобы она была использована на вот этих трех девочек, которые находятся в отбое. если вам вдруг а, выпало так, что через бирну у вас там на выбор керис, там Хьямар и еще какая-нибудь хорошая карта, всегда скидывайте керис, ничего страшного, что она уходит серебряной, вы ее заберете резом. Так что не переживайте по этому поводу. Ну и как бы, если видите, что можете выигрывать второй раунд, если вы выиграли первый, дойти до конца, старайтесь, если нет, то отложите свои силы и в третьем раунде у вас должна быть Керес где-то под 16, под 14, это в принципе ну, нормальный для нее показатель пытайтесь вытянуть ресурсы с оппонента так, ну на этом такой гайд по колоде закончен друзья, сейчас предлагаю вам насладиться геймплеем Один, од, одной игрой из которых будет игра в ранкеде на 15 ранге, где-то около 50 места против такого надоедливого для всех сейчас родовида, ну я желаю вам приятного просмотра. С вами был Паречка. Большое спасибо за ваши комментарии, лайки и внимание. Самое, самое главное, друзья, это внимание. Всем пока. До новых встреч. Хорошего настроения. Me. Me. <связывая> ну а что, Керис? Керис 21. Керис 19, точнее, была. Девочки-то в сумме дают побольше. Так, дайте мне управление над игрой. Это что? Да там не хватило, чтобы я не использовал. Да, там, мне кажется, если бы даже я их придержал... Ну, возможно, бы хватило, если бы это... Я... Но я тогда не был бы уверен, что он использовал бы именно... Что это такое вот было сейчас? Ну, тут я, конечно, не подловил а. Что это значит на вепре? Надо было два таких сделать. Надо было два делать и ставить просто в первый ряд и во второй, чтобы они качались. Ой, не убил было глаза. Ну, сейчас убьем. Ничего страшного. Керис плюс те стражи, ребят, но у меня же был один респаун. Один рез был, один рез. Может быть у него больше их нету. Может быть нету, а может быть и есть, да? Дело в том, что я лимитирован тут до определенного числа карт. Я могу сыграть еще две, ну максимум еще небо. Или оператора на бонд-ху. То есть это все, что я могу сыграть, в принципе. Ну, еще могу Хьялмора сыграть, если там буду уверен, что выигрываю. Ясно. Бежу на последней картой и а, веприт этот корабль, этот, я понял, Он что, головоглаза замешал? И теперь он сыграет и достанет. Хм, любопытно. Good grief. You're worse than Ха, ну я понял. Интересная, кстати, тактика. Мне нравится. Blind Водящим не видел, что у меня одна карта в руке. Здорово, Игорь. Игорь. Игорь. You blind greedy fool. что он ничего не играет. Если я играю Хьялмор, получается 48, а ему еще 5, да? 48 и 5. если он съедает его в раном, то вообще супер вылив много накеров, конечно. То, что он отдает Кейрона, говорит мне о том, что, возможно, у него есть воскрешение в руке. То есть, смотрите, значит, если я использую сейчас Хьялмара, это дает мне 40, ну 35, начинаем, это дает мне 50 очков. Допустим, еще он съест великана, 50 плюс получается 10, 60. У него минус 5 еще будет. Ну, у меня подкачается этот товарищ. Давайте попробуем. Неужели настолько прям все хорошо у нее было? Сейчас опять будут чуваки вылетать. Проверяйте, ребят. Девятка или семерка уже Девятка. Неужели у нее есть еще воскрешение? Баба классическая. А еще и накеры были в колонии все это время. Немножко не повезло, да? И они будут... Ой, я не сейчас Ой, что ж сейчас со мной будет? Давай, давай, удачи, удачных тебе не дел и дел. Ну, если это будет топорник, я просто зашпарюсь. Он реально, он рофлит надо мной. Этот, этот чувак вот этот вот, топорник, он рофлит надо мной. Я серьезно вам могу сказать. Я, конечно, не эксперт, но по-моему, он просто издевается. Ну, было очевидно, что там кейрон Ой, что там воскрешение? Так, ну что, вот он тут как раз-таки мы сейчас ему кидаем, допустим, донара, а потом просто используем небо на свою карту какую-нибудь. В первый ряд он точно давать не будет, правильно? В общем, ребята, делаем грязь, да? Сколько он там? 23, мне хватает. Иначе я его, мне кажется, не использую никогда в этой игре. Если он пасует, он проигрывает. Ошибка. Так, смотрите. Я могу дать просто чистое небо, да? Могу сейчас дать еще и донора. Он сольник, он, анивей, anyway, качается. Он был 23, то есть он сейчас 25, правильно? Вот жалко, что нельзя посадить это показатель начальный. Плюс 25 это вот. Я боюсь, конечно, с донором сыграть неверно, но надеюсь, что мне хватит. Я рискну, ребят. Ой, нормально. Там еще один накер получается вылеть. Я бы мог с Игней разобраться, но да, да, надо было сыгни. Если мне резки сейчас не зайдут, это будет посос. Ключник ток дека. Надеюсь, что нет. Так. И появляется еще один, правильно? Ой, как же он плохо. Ну-ка. Даже, Но есть только не ключник, действительно, если только не ключник, ребят. Только не ключник. Блин, есть катакан еще. Девы. Хорош, хорош, парни. Yes! Нет, с трекером нельзя, потому что я тренирую свою память. Че и вам советую сделать. Yeah. <laughs> Ну когда он сыграл Кейрона, я на самом деле вот понял прям на сто процентов, что там резурект у него в руке, чтобы на тебя понятно Ну еще людей сейчас много. Родовит, вот этого соперника я, наверное, и ждал. Так, хорошо. Ну тут вот проблема в том, что чемпион у нас придется плохо. Но, в любом случае, Кринсгард, пират пришел. Окей, семерка. М -м, против дракона. Оставим, возможно. Но чемпион точно отлетит, ребят. Тут стопроцентная информация у меня есть. Он, он никак не выживает. Рука-то мне нравится, но вот... Ясно. Репикнул чемпиона чемпионов, ребят, на второго пирата, который точно ничего мне не дает. Ну, вот только я так могу. Это из-за вот фолловеров это вот все вот, отвлекаюсь так иногда я ну ладно ничего страшного Давай. сейчас как скину чемпиона чемпионов кстати слушайте а может действительно его скинуть Теперь а, вот это что такое запой? Сто лет тебя не видел, друг. Привет. слушайте, ну что это такое, а? Почему он кинул по золоту? Зачем он убивает моих лимитов? Не, ребят, вы меня, наверное, не там кто-то добавляет. Кто хочет фуронер, там разобраться то это надо не в другой игре добавить пирата убил сумасшедший ты дядя сумасшедший на самом деле наверное, можно драйга на ненки сыграть но это надо быть очень рискованным человеком Ой, вот это вообще супер, что ты делаешь. Я не знаю зачем, правда, но. Спасибо тебе. Какая-то у него интересная версия такая. Давайте сейчас вот эту карту сыграем. So be it. Блин, Хелмор много золотого урона. Но Рестор тоже клевый. Блин, Хьялмар. Хьялмар. Ладно, я рискну попробовать именно с Рестором. Спасибо, что верите. Он сейчас пасует, если он не пасует, это вообще супер хорошо для меня. Как же ты потеешь? Так, ну надеюсь, Еще ход у нее не получится нас забрать. Так, ну я надеюсь, отсюда будут медики хотя бы выходить. Это очень тоже важно. Вот я сейчас думаю, сыграть на Зигфриду Драйга, или сыграть его на. Кого ты будешь испаунить? На него воскрешение, что ли? Я просто немножко не понял смысл этого ре реса. Ну, типа, у меня второй ряд просто не свободен, все равно, понимаете. Так что я не могу сюда чемпиона сыграть. Вот в чем обида вся. С другой стороны, у меня есть респаун, поэтому я, наверное, на драйвер все-таки дам его. Сейчас он там мог посчитать, сколько у меня юнитов. Но это неправильно будет, на мой взгляд. Если выскочит даже семерка, то мне будет абсолютно все равно, поэтому я использую, если медик, то еще лучше. Керрис бафницы. Заметельно. Одной карты. Ну, теперь топ-дек хороший, и как бы там будут очень сильные квинсгарды. В принципе, может что-то путное получиться. Хороший топ-дек, пожалуйста. Герри У. Хороший топ-дек. Так, ну начинаем мисплей надо было играть донора наверное сначала не понял зачем было сыграно шани но зачем-то была может быть там две поветы кто знает так главное потеть потеть ребят помним это ему ничего не дает а вот это нам окей это нам дат геральта игни и скидывает медика. Да, Да, скидывает медик. Остался последний медик. Доминируй, я стараюсь, друг. Glory to Напомню, это ранкет для тех, кто еще не услышал. Слушайте, ну они тут прям огроменный. Надо было тролляреснуть на самом деле. Просто сейчас вот пока, пока могу. И поставить его в, какой, хоть, в хоть в какой ряд. Чтобы что? он там стоял и качался спокойно. Вот сюда. Например. Так, ну Шани. Ну, ну, мы сейчас подозревали, мы правильно, собрали, правильно, что там было да? воскрешение, ребят, еще с самого начала. Так, ну прям сейчас это дает, может быть, возможность. Тогда мы не будем, как бы... Ой, вот давай Зигфриду, да-да-да. Слушайте, я не понял, зачем набивать Зигфриду. Вообще не понял, прям. Если вы поняли, то объясните. Потому что я так, не... Ну, мне кажется, Гром у меня тут более бесполезный. На всякий случай, чтобы он как-то там что-то не поднял. Сюда даю. Сейчас он, правда, подозревает, что у меня есть я думаю, но ничего страшного. Теперь я могу еще раз поднять э, Чемпиона Чемпионов, даже если он его убьет через Дракона. Ну, или Триттенмерха. И плюс под Дракона у меня есть, э, если что... Если что, у меня есть э... Наручи но наручи, скорее всего сработают против меня, то есть я надеюсь, что он сейчас поставит дракона в идеале, тогда бы я смог сыграть, например, просто Керис. Оли, напишите, сколько у вас сегодня было уроков, а если вы, О, это а если вы учитесь в универе, сколько было пар? У меня сегодня было две вот пары. Место в топе 40 сейчас вроде. Привет, аферист. Что примерно 50 уроков. А, вы про место мое, наверное. Окей, все верно. Тогда. Я поставлю Керис, но не умрет. Две меритовы он только что отдал. Две меритовы и наруч. Четыре пары. У меня сегодня две пары было. Четыре пары. Stand and fight. А, окей. Слушайте, что-то он темнит тут. Я сделал Freyr вот Freyr's так. Но если это Гертини, то даже я все равно их как бы я ее подниму просто, ну саму Керис. От от Скорчи не отлетает, по счастью. Так, вот это интересно. Ну это говорит о том мне, что сейчас не будет сыграно, например, Игни сейчас похоже на Игни, поэтому дело так. Back to 17. Окей. Ну, okay. Чемпион, ничего страшного. Ну и последняя карта, я убиваю донора, Let's и он юзает игни, yeah. и я рисую любую карту. Хзен <laughs> я заснул. Аромати. Okay. Скажи привет моему чемпиону! Чемпионов, дружище. Чемпион! Чемпионов! гг А это была игра в те ребята. Сейчас посмотрим, сколько получили и как продвинулись. Плюс 45. 4000 we I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone.